Друзья, с вами Юрий Павлов. Сегодня я вам хочу рассказать, можно ли работать из региона в э, вашей команде, которую вы соберете. Сразу начну с предисловия. Офис, который у нас в Москва-Сити, он был взят для того, чтобы... Ну, знаете, у нормального банка должен быть нормальный офис, чтобы приходили клиенты, чтобы была больше лояльность, ну и так далее. И вот в чем основная идея вышла, что по факту Клиенты в 80-90% случаев, даже в 90% к нам не приходили в офис. Все сделки проводились удаленно. Да, клиенты хотели прийти, да, назначали встречу, потом спрашивали объекты, потом, соответственно, мы договорились о просмотре на объекты. Они приходили на объект, их все устраивало, потом они говорили, ну давайте участвовать, потом мы выигрывали объекты. но ну и как бы смысл прихода в офис пропадал. На самом деле, после того, как мы это поняли, часть наших сотрудников, в том числе и продавцы, которые общаются с клиентом, у нас стали работать и региональные, потому что много людей есть в регионе, и в офисе не обязательно находиться. Также мы команды собираем, которые работают именно из регионов. Что можете сделать и вы? Для чего вам это? Ну, во-первых... Рядом с вами нет энтузиастов, кто хочет поработать на аукционах в вашей команде. Возможно, у вас есть люди, знакомые в других регионах, хорошие. Второй момент. Если вы работаете в своем регионе или в своем городе, как правило, вы ограничиваетесь клиентурой вашего города. А если вы работаете из регионов, вы, в принципе, привыкаете работать удаленно. И во-первых, вам не нужно будет никуда не ездить, ни на просмотры и так далее. Я вам об этом позже расскажу. И у вас может быть э, клиентура по всей России. Вы работаете онлайн. Сделки на аукционах онлайн проходят легко. Ну, начнем с того, что, в принципе, и торги -то проходят все онлайн. Вот. Поэтому, друзья, команду набирайте из любой точки России. Работайте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Советуйте друзьям и переходите к следующему видео.